Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Я хочу сегодня начать именно нашу презентацию с новостей. Первая у нас и очень хорошая новость о том, что у нас вчера стартовал двухмесячный бесплатный курс именно для партнеров World Money. Это а, Валентина Порошина у нас будет вести занятия. Занятия будет, будут проводиться, ребята, в специальном чате. Поэтому а те, кто пришел в, только что в интернет, еще не знает, как а, развивать свои соцсети, как продавать себя, как продавать свою ссылку и так далее. Так как многие не умеют даже писать посты, не умеют записывать ролики, не умеют пользоваться программами. И для этого мы пригласили именно Валентина. Она очень хорошо все преподносит. Поэтому, ребята, давайте активно посещать занятия. Для того, чтобы быть участником, вы должны добавиться в чат. Ссылку на чат. Мы все время разбрасываем во всех чатах. Поэтому, ребята, для того, чтобы вести успешно бизнес, вы должны постоянно учиться. Учиться и осваивать интернет. Без учения и знаний в интернете вам делать нечего. Никто никогда не добился без знаний о бизнесе, не добился успеха. Поэтому, ребята... Давайте дружно будем посещать э, этот э, курс. Даже если вы уже знаете что-то, а новые знания всегда э, будут полезны. А вторая новость. Значит, с понедельника э, э, вебинары мы с Леной будем проводить в 16.00 по Москве. Э, так как большинство партнеров проголосовали за это время. Поэтому настраивайтесь, отлаживайте все свои дела, а в 16.00 приходите на наши вебинары. Итак, я сейчас сделаю демонстрацию экрана и начнем нашу презентацию. Если у вас есть какие-то вопросы именно по новостям нашим, то, пожалуйста, напишите в чате. И, пожалуйста, я вас очень прошу, заранее с утра пишите в чате, какую вы хотите площадку, чтобы мы разобрали на вебинаре. Это будет и вам полезно, и мы уже будем знать, какая вам... Что такое наш фонд? Наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом. Основан наш фонд 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Наш фонд это рабочие места. На сегодня у нас более 27 уже тысяч рабочих кабинетов. Выплачено уже более 20 миллионов рублей, не считая тех денег, которые есть в кабинетах у партнеров. Наш фонд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 нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, молодежи. Наша цель, как можно больше людей научить зарабатывать в интернете, чтобы жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Осваивайте новую профессию сетевик, которая дает возможность каждому нашему партнеру.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 о нашем фонде и показать, как работает наш маркетинг. Дать консультацию и в результате получить нового партнера и получить в результате за это деньги. Для этого, чтобы вы смогли так работать, нужно обучение. Обучаться, ребята, никогда не поздно. Итак, что же, какие у нас есть преимущества в нашем фонде и что мы на сегодня имеем. Да что ж это такое. Сейчас, секундочку, ребята. Скриншот. Не могу сделать скайп. А, без конца в скайпе все работают. Поэтому учитесь, ребята, делать презентацию. Нарабатывайте опыт. Опыт. Именно опыт нарабатывается а, голосом в Скайпе, а, в, в, в Телеграме, а, ну, где по телефону, я не знаю, по телефону, а, можно даже а, в Ватсапе. Нарабатывайте именно а, свой опыт а, делать презентации а, в мессенджерах. Это а, дает вам возможность а, правильно преподнести информацию для человека. А тем более сейчас в ВК есть, можно позвонить и сделать демонстрацию экрана. Точно так можно позвонить и на Фейсбуке. Без всяких проблем можно брать и звонить. Ну, иногда посылают. Но ну, ничего страшного, ребята. Из Сделали 100 звонков, 2 обязательно будет результат. Итак, для того, чтобы стать нашим партнером, нашего фонда, вам нужно пройти регистрацию. Регистрация довольно-таки у нас простая, но регистрацию нужно обязательно подтвердить через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. По поводу почты. Меня вчера прям чуть ли не до инфаркта довела моя партнер о том, Ребята, ну почты чистите каждый день. Я, например, захожу в свой э, рабочий день, у меня начинается в 7 утра, и я открываю, ничего не открываю, открываю первую свою почту. Я просмотрела почту, Все ненужное я удалила. Но у вас такое творится в почтах, что э, не в сказке сказать, не пером описать. Дальше, следующее. Отступаю, конечно, от темы, но а, насущие эти проблемы должны а, решаться а, во время работы. Итак, вы подтвердили через свою почту регистрацию. Следующий этап – загрузить фотографию. Как только приходит фотография ваша, код от вашей фотографии именно вот сюда, на это место, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт загружает ваши фото и устанавливается ваш аватар. Я вас очень прошу, не надо ставить сюда ни цветочки, ни, ни клумбочки. Мы работаем не в дендрари. А работаем, ребята, наш бизнес очень серьезный. Поэтому не надо никаких птичек, попугайчиков и так далее. Не зоопарк. А бизнес серьезный и серьезные работают здесь люди. Следующий этап. Вам нужно прописать, заполнить свой профиль. Прописать свой скайп, прописать свой телефон и, конечно, страничку ВКонтакте. Для чего это нужно? Для того, чтобы э, с вами мог имел, иметь связь ваш спонсор. Ну и вы же будете спонсором, и ваши партнеры должны иметь с вами э, связь как со спонсором. Здесь в этом разделе прописать свои кошельки. Мы вывод у нас денежных средств, на пайер кошелек и Perfect Money. Если вы будете работать с одной платежной системой, напишите три нуля и нажмите кнопочку «Сохранить». Как только вы все заполнили, нажимаете «Сохранить». Следующий этап – вы должны позвонить своему спонсору и решить, на какой площадке вы будете зарабатывать деньги. А какие площадки у нас имеются? А имеются у нас такие площадки, как «Денежный рай». Здесь у нас два всего лишь стола. Можно входить на любой, и на первый, и на второй, и можно входить сразу на второй. Первый стол у нас это удвоитель, он дает в обязательном порядке, вы должны пригласить два партнера, чтобы перейти на этот второй стол. И там работаете там всего лишь семиместка, а, а, заработок не ограничен нищим. Деньги сыпятся, если вы будете работать на этой площадке, то вы сами увидите, что с каждого партнера вы будете получать по 200 рублей, а, 150 рублей а, по маркетингу и плюс реферальное вознаграждение. Итак, но это деньги, ребята, на каждый день. Здесь вы на этой площадке миллионы не заработаете. Это я вам говорю честно. Следующие у нас две площадки автопрограмма. Это автопрограмма Мини и автопрограмма Энерго. Здесь вход на Мини можно входить с 500 рублей и выше. Но здесь чем хорошо, что нет привязки к первому столу. Вы можете выбирать. На этой, на этой площадке очень много стратегий. Вы можете выбирать любую стратегию и зарабатывать вместе со своей командой именно по этой стратегии. За один круг вы зарабатываете 39 750 рублей. А вот вторая, вторая программа автоэнерго здесь вход 30 тысяч, а за один круг вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете это все забирать деньгами, но если вы хотите взять внедорожник за 2 миллиона 400 тысяч с нашим логотипом World Money, а то вы должны поехать в город Сочи и забрать именно там этот автомобиль. Итак. Есть две инвестиционные площадки, это «Фортуна Инвест», эта площадка у нас, мы инвестируем от 500 тысяч миллион и выше на бизнес на земле, который находится в городе Сочи и Адвере. Здесь, что я хочу сказать, если вы будете привлекать инвесторов, то вы с каждой его инвестиции будете получать 40% на вашу карточку. И есть такая инвестиционная игра «Сейфы от World Money». Здесь инвестировать можно с 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч. Ну и наши шикарнейшие 6 MLM площадок. Но мы работаем всего лишь на двух площадках «Golden Ring Mini». У нас есть уникальная закольцовка, где мы получаем пассивный доход – по двум клеверам это клевер мини на три уровня в глубину и площадка клевер тоже на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения вы получаете по этим двум площадкам. Но когда вы с Golden Ring переходите на Golden Ring, то вы получаете пассивный доход по площадке World Money а, и по площадке PD. Вот такая у нас уникальная закольцовка. И мы на сегодня будем разбирать, именно автопрограмму «Мини» и 2 э, «Голден Ринга». В разделе «Партнеры», ребята, у вас отображаются все ваши партнеры а, и отображается на какую площадку, у какого партнера а, м, активировано. Партнеры отображаются на 5 уровней в глубину. Итак, давайте начнем именно с площадки «Автоэнергомини». А, а, как вы видите, здесь всего 5 рабочих столов. А, здесь можно входить на любую, по любой стратегии. Здесь даже можно входить именно а, покупать пятый стол за 12 тысяч. Это не такая огромная критическая сумма, которую можно вложить в свой бизнес. А что даст вам вот именно этот пятый стол, если вы будете приглашать? А вы, у нас приглашения нужны везде. Это не только у нас в фонде, но в любом проекте, где бы вы ни работали, везде нужны приглашения. А даже в живых очередях, ребята. Не думайте о том, что вы там не будете приглашать. Там, если вы не будете приглашать, вы будете стоять на месте. Итак, вы активировали за 12 тысяч, приходит к вам первый партнер. Вы сразу же получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнера пригласили, 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего партнера 12 тысяч на баланс для вывода Опять можете купить за 12 тысяч пятый стол и так до бесконечности. Нет ограничения в заработке вообще на этой площадке. Сколько вы, у вас есть желание делать кругов, столько вы и будете зарабатывать. Есть можно заходить покупать именно четвертый стол. Один можно купить за 6 тысяч. Что даст нам четвертый стол? А четвертый стол вы с первого партнера, который становится к вам на это место, вы 50%, это 3000, сразу же вам возвращается на баланс для вывода. А 1000 рублей вам идет спонсору. А вот за 2000 у вас открывается автоматом третий стол. Итак, у вас всего лишь один партнер, а у вас уже два стола. Вот шикарнейшая эта стратегия, вы можете теперь приглашать и на 2000 и на 6000 тысяч. Вы, вы, выбирайте, делать презентацию и какую стратегию, на какой стол может, вы, на любой стол ваш партнер может выбрать. Итак, второй партнер, вы пригласили второго партнера и третьего партнера, они дают вам 12 тысяч, переход именно автопокуп, пятого стола. А вот первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит становится к вам 12 тысяч на баланс для вывода. А вот второй партнер тоже самое. И тоже 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер это тоже 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы всего лишь всего лишь с тремя партнерами, ребята, вы получили, посчитайте, Здесь 36 и плюс 3 тысячи. 39 тысяч. Но ну, я тоже думаю, что это шикарно, шикарная стратегия. Но я вам еще хочу рассказать о другой стратегии. Она тоже неплохая. Тоже можно с малым количеством партнеров выходить на именно на... За один круг делать 739 750 рублей. Итак, первый партнер приходит, реинвест идет у вас по бронеспонсора. Вы закрываете первым партнером, закрываете именно два своих местах. А это стратегия, я хочу сказать, что покупает первый стол, второй и третий стол, это всего лишь 3,5 тысячи. Это тоже не такая большая сумма. Итак, первый партнер, как только нажимает, покупает, вернее, у вас второй стол, вам 750 рублей, идет сразу на баланс для вывода. 250 получает спонсор. И третий стол покупает у вас ваш первый партнер. И как только нажимает покупку второго стола, первого стола вернее второй партнер у вас закрывается этот стол и вы сами под себя становитесь на это место а второй партнер когда нажимает покупку второго стола у вас этот стол закрывается и вы сами под себя становитесь а уже на третий стол и второй партнер покупает у вас а, третий стол у вас третий стол закрывается и открывается четвертый стол Итак, первый партнер у вас закрыл все свои три стола и пришел, пригласил точно так, как вы, в два партнера и пришел, становится к вам на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. Тысячу идет спонсора. А вот за 2000 реинвест. Вы можете его поставить под своего клона. А, уже будет одно место занято. Итак, второй партнер за, пригласил два партнера и закрыл свой, свои три стола. У вас 6 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер, когда вы приглашаете, а у вас он закрывает опять все три своих стола и приходит, становится к вам на это место. И у вас открывается за 5000 вернее, пятый стол за 12 тысяч. Итак, первый партнер закрыл у вас четвертый стол. И стал к вам на это место. И принес вам 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой, пришел, стал на это место. 12 тысяч. Третий партнер 12 тысяч. Итак, вы за один круг сделали 39 750. Этих кругов можно делать до бесконечности. Сколько вы хотите, хоть миллион здесь зарабатывайте. Тем более у нас... Вывод денежных средств у нас ежедневно. Нет никаких ограничений для вывода денежных средств, как в других проектах. Заработали миллион за один день. Пожалуйста, ставьте на вывод без проблем. И, и вообще отработали, поставили на вывод. Деньги должны храниться у вас дома в кабинете. Итак, следующая площадка у нас Golden Ring «Золотое кольцо». Я очень люблю эту площадку. Все знают о том, что мои «Золотое кольцо» – это, это моя стихия. Я обожаю этот, эти две площадки. Итак, Golden Ring Mini можно входить. С удвоителя 2000 можно сразу же становиться в первый блок за 4000. миновать. Что дает удвоитель? Удвоитель дает в обязательном порядке вы должны пригласить два партнера, которые дадут вам переход в первый блок. Можно сократить в два раза количество партнеров и, как я сказала, сразу же зайти именно на 4000. Итак, вы стоите уже в первом блоке, приходит к вам первый партнер, а вот когда второго поставить, у нас в маркетинге предусмотрено реинвест именно в этот стол. И вы звоните своему спонсору, спонсор выставляет бронь, и ваш реинвест становится именно в плечо. А вот когда вы выставите бронь под второго, а у вас у первого будет реинвест, и вы должны поставить реинвест вашему партнеру. И получаете 3700 на баланс для вывода. А за 300, если у вас не активирована площадка Мини, то у вас идет активация этой площадки. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам дают двойную выгоду. Они дают переход за 8000, тысяч у нас на второй блок у нас нет покупки этого стола. Итак. А вот под четвертого можно поставить бронь шестому. У четвертого будет реинвестное место. И вы получите уже не 3,700, а 3,800. Вот так. Вы получаете уже 50 рублей за, по, за уровень и 50 рублей фиральное вознаграждение именно по клевер мини. Вот он ваш пассивный доход. Вы постоянно будете крутиться на этих двух столах с переходом в золотое кольцо большое. И постоянно у вас будет пассивный доход. Итак, за вами идут ваши партнеры. Реинвесты ваших партнеров. И ваши реинвесты. И когда становится сюда третий партнер, под второго, то у первого будет это реинвестное место. Ребята, это здесь может быть партнеры. Не, не ваши. Это может быть партнер второго. Это может партнер быть партнер первого. Это не важно, чей партнер стал. Но а у первого будет это реинвестное место. И вы должны выставить реинвест именно этому партнеру. И 4000 прибавляется к четвертому и пятому партнеру. И получается 20000. И у вас сразу же автоматом активируется золотое кольцо. А вы получаете еще 1000 рублей а, на баланс для вывода. А за 3000 идет активация площадки Клевер, где вы тоже будете получать на 3 уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. А вот под 4 можно поставить, ребята, еще бронь 6 поставить. А у 4 будет реинвестно. И вы получите уже 2000 на баланс для вывода. 1000 по маркетингу. И плюс 1000 у вас идет а, реферальная 500 и 500 по, марки, а, по уровню. И вот вы будете крутиться со своими партнерами именно на этих двух столах. И будете переходить все ваши партнеры, все ваши реинвесты. Реинвесты ваших партнеров будут идти а, именно а, к, а, за вами. Сюда, на это золотое кольцо. Это просто денежный рай. В чем заключается наш денежный рай? А в том, что здесь настолько денежно, ребята. Ну, здесь нужно работать. Не лениться. Можно входить, покупать за 20 тысяч. Просто купить отдельно, не заходить на Golden мини, а купить отдельно. Можно вдвоем сложиться и работать по одной реферальной ссылке вдвоем. Здесь вариантов есть множество. Итак, вы перешли с Golden Ring Mini. А за вами идут ваши партнеры. А прежде чем второго поставить, звоните, чтобы выставил бронь именно ваш спонсор. А под второго выставили бронь третьего. У первого будет реинвестное место. И получили 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер... Они вам дают двойную выгоду. Они переход во второй блок и плюс закрывают ваши реинвестные плечи. Они будут вам постоянно, что на Golden Ring мини давать, двойную выгоду, что здесь. Итак, по четвертому поставили шестого, четвертого реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы, у вас всего лишь 6 командных людей, вы Здесь уже заработали 40 тысяч, ребята. Я считаю, что это очень хороший доход. Итак, вы перешли во второй блок. За вами идут а, ваши партнеры. Реинвесты ваших а, м, партнеров и ваши реинвесты. А вот у второго выставили бронь. А у первого будет реинвестное место. И вы получили опять 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 плюсовывается четвертому и к пятому партнеру И у вас активируется третий блок за 100 тысяч. А вот под четвертого можно поставить бронь шестому. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч. Потому что это закрывает они вам четвёртый и пятый, как я говорила, будут приносить вам двойную выгоду. Итак, у вас активировался этот стол. А сюда идут ваш партнер, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. А когда становится сюда третий партнер, у первого будет реинвестное место. Вы выставляете ему со своего кабинета. А вот сразу же вам падает... 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится 10 клонов на первый стол в World Money. Один клон за 5 тысяч идет на World Money. И 50 клонов летят на площадку PD. Вот вам ваш пассивный доход еще по двум площадкам. А вот когда четвертый партнер станет, вам 100 тысяч на баланс для вывода. А пятый 100 тысяч на баланс для вывода. А у четвертого поставили бронь и стал шестой. А у четвертого реинвестная и опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч. И так, ребята, до бесконечности. Если кто не ленится, тот и зарабатывает. Приучите себя делать дубликацию спонсора. Только может дружить нужно со своим спонсором и четко делать дубликацию. Шаг за шагом, что делает спонсор, что делаете и вы и вы придете к хорошему результату что еще хочу сказать на прощение ребята я многие сейчас очень пиарят там во всех во всех соцсетях идет такие вижу посты без конца заработай без вложений без приглашений так вот дорогие дорогие дорогие дорогие не знаю как вас дорогие друзья запомните никогда не ни вы никогда не заработаете больших денег без вложений и без приглашений запомните это на всю жизнь если вы будете работать в интернете только Вложения и только приглашения. Смотри, как в зависимости от того, какие вы вложения, вот такие будут у вас и доходы. И никогда вы со 100 рублей не заработаете миллион. Я уже говорила об этом. Для того, чтобы заработать со 100 рублей миллион, вам нужно купить билет в один конец. Это на границу с Китаем. И там сесть с ноутбуком, и всех входящих и выходящих, входящих и выходящих. ну вот вы тогда, может быть, года за три, вы заработаете со 100 рублей э, этот миллион. Ну, может быть, за год и управитесь. Тогда уже купите билет себе обратно, обратно в свой город. Итак, если не, нет вопросов, э, я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи. World Money. Если есть а, у вас проблемы с пополнением, ребята, добавляйтесь. Можно всегда пополнить кабинет, так как у нас подключена касса Фрей, некоторым это партнерам. Ну, она берет очень большой процент за транзакцию, не очень удобно. Поэтому, если вы хотите пополнить кабинеты без процентов, добавляйтесь ко мне, к Лене. мы с удовольствием вам поможем. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.